Когда случается прорыв, возьмите себе за правило. Снова и снова проживайте его заново. Вспомните его, просто сидя в молчании. И не только вспомните, проживите заново. Начните чувствовать себя так же, как когда случился прорыв. Пусть вас окружат его вибрации. Двигайтесь в то же пространство. Позвольте ему случиться, чтобы мало помалу он стал для вас совершенно естественным. Вы приобретете способность возвращать его себе в любой момент. Ценных прорывов будет множество, но они требуют развития, иначе они останутся только воспоминаниями, и вы потеряете связь с их миром и не сможете больше в него двигаться. Однажды вы сами в них усомнитесь. Может быть, вы подумаете, что это вам только приснилось, было вызвано гипнозом или каким-нибудь фокусом ума. Так человечество теряет множество ценных опытов. Каждый переживает в жизни красивое состояние. Но мы никогда не пытаемся проложить к этим красивым состояниям дорогу, чтобы переживание их стало столь же естественно, как естественно есть, принимать душ или спать. Чтобы мы могли возвращаться в такое состояние каждый раз, как закрываем глаза.